Сказка и быль. Самооценка. У многих из тех, кто обучает, есть одна сказочная мечта. Автоматическая проверка знаний обучаемых при помощи тестов. Возникает вроде бы наивный вопрос. Зачем? Чтобы успевать делать больше, не в ущерб здоровью и интересам близких. Но так, чтобы при этом обучаемый перфекционист получал бы не просто пятерку, но и полезные знания. Чтобы обучаемый ленивый хитрец не смог бы договориться с тем, кто за него сдаст тест и обладал бы реальными знаниями. Чтобы руководитель того, кто обучает, был бы рад, что все работают и никто ему не досаждает своими проблемами. Похоже на сказку? Очень похоже. Мы помним, что в сказках нужно лишь знать правильные слова, например, «ну-ка, двое из ларца одинаковых с лица», а потом дать указания на то, что надо сделать. И все становится прекрасно. И все знаем, что даже в сказках герою приходится преодолевать лишения и трудности, иногда рискуя всем, что у него есть. А если заклинания окажутся ошибочны, то можно получить большие проблемы, как в этом фрагменте сказки «Вовка в тридевятом царстве». Мораль понятна. А что в тестировании? Это намек на преодоление решений и трудностей и поиску правильных заклинаний в мудал. Может это намек тому, кто обучает от пиддизайнера на то, что в этот момент надо все бросить и начинать изучать тестологию, междисциплинарную науку о создании качественных и научно обоснованных изберительных диагностических методик? Было бы хорошо, если бы на это было время. Хотя, исходя из моего опыта, тому, кто обучает, достаточно уяснить банальную истину, что в учебном материале нужно лишь уметь выбирать ключевые моменты и превращать их в контрольные вопросы с вариантами ответов. Итак, представьте себе, что вы умеете находить такие ключевые фразы и составлять к ним проверочные задания в тесте. Но у вас должны быть еще более волнующие вопросы, как у начинающих авторов тестов. Когда тестирование облегчает труд? И когда можно обойтись без него? Будут ли обучаемые более успешны благодаря тестированию? Можно ли создавать тесты с не очень высокой технической подготовкой? Хочу обрадовать. Для создания теста вам потребуются всего лишь твердые навыки работы с браузером и текстовыми редакторами. Без программизма и фанатизма. Возможно, кому-то не помешало бы умение работать с графическими видеоредакторами, но это не обязательно. Для этого у меня есть другие модули вообще-то. При наличии у вас времени я мог бы показать важность педагогического замысла, плана действий, показать десятки пунктов, которые входят в этот замысел, и потратить на это не менее 6 часов вашего времени. Но благодаря Moodle я предлагаю поступить сейчас иначе. Показать вам структуру педагогического замысла в самом Moodle, помочь вам осознать Moodle как советчика и друга и для вас, и для всех остальных, для обучающих, для обучаемых и для руководства. Я убежден, что Moodle – это конструктор педагогического замысла. И через несколько занятий вы узнаете, как вызывать двух молодцов из ларца, для создания эффективных тестов автоматизирующих вашу работу а сейчас пройдите входной тест по кнопке ниже начать тестирование время выполнения 3 минуты цель теста увидеть ваши возможности по созданию теста до того как вы начнете их создавать вы узнаете сколько тестов и каких типов вы можете подготовить самостоятельно за то время которым вы реально располагаете